По стандарту напомню, что я начал стримить на Twitch, поэтому кому интересно, увидимся там на прямых эфирах, ссылочка на Twitch в описании, и мы начинаем, приятного просмотра. Привет, это Лысый Прищ Ютуба, и сегодня мы возвращаемся в далекий 2018 год. Короче, лазал я по сайтам, где у меня есть ревки, и наткнулся на сайт, который я снимал в 2018 далеком году. Кейс Кейсдроп. Всем привет дорогие друзья, это как всегда я Человек, сегодня у нас кейс дроп Зашел, ребята обновились, залил 150 баксов Кстати тут тоже есть ревка Ссылочка будет в прикрепе, вы тут получаете 70 центов, можете открыть кейс Вот за 30 центов, не знаю по поводу халява с депом она или без, но во всяком Случае 70 центов, можете попробовать Скажу честно, не знаю насчет халявы Вот можете даже за 59 открыть, 3 бакса Выбить, ну и надеюсь все таки вывести Короче, шо это такое У ребят полностью, еще раз повторюсь Диз обновился, это знаешь сделано больше под забугор, потому что русские ребята такого не делают. Можем моментально принять участие в розыгрыше того же Ягуара. Не знаю, кстати, любой может или нет, но опять же, я сделал деп, может, поэтому могу, но как бы я во всем принял вообще участие. Смотрим, что есть по разделам и что сайт из себя представляет. Так, раздача. А, понятно, раздачи нету еще. Бонус. Можете открыть бесплатный кейс, добавив ник кейс дроп, это все понятно. Дальше вопросы-ответы. Партнерка, система честности, это все ясно. По разделам Создайте свой, понятно, раздел еще недоступен Апгрейды есть, окей Кейс батл, кейс батла нету Ну, поехали, 150 баксов Давай даже сделаем так Если сегодня что-то годное будет, разыграем Среди тех, кто прокомментирует ролик и поставит лайк Поэтому можешь прямо сейчас писать но ну, опять же, надеюсь, что неопрометчиво сделал такое заявление Короче, выбрали кейс Вот тут прикол, короче, на каждом кейсе стоит 24-часовой топ Ну, то есть топ-1-то 2 и так далее, кому что выпало. Это прикольно, такого нет. Так, открыть кейс Inter, Что такое Space? Это космос, сука. Я понимаю, космос. Ну, не знаю, причем тут космос. Давай пробуем тыкнуть, что это? Ага. Это, короче, своеобразное фаст-открытие, типа останавливается прокрутка, хотя я понимаю, и вы, наверное, должны понимать, что на результат дропа это не влияет. Ну, прикольно, типа, фаст-открытие. Ладно, пойдет. Мой профиль. Это вот кейсы открыты. Да, да, в 18 году открывали. Так, но пока наша, как это принято говорить, марша минус 2 бакса. Прекрасно. Так, максимум можно 5 кейсов открывать. Есть дигл кейс. Кстати, вот чё-чё дигл кейс вроде бы как выдает. Ну, типа, этот Йормунгурт Герт, пилот, выпал. Короче, норм, давай 5 кейсов долбанем, может нам тоже что упадет. Будем на это рассчитывать, надеяться и верить. И чё, по итогу, код красный пролетает, гипнотически тоже пролетает, Ну. Но... Ну слушай, ну блин, ну нет Ну мне, мне не понравилось, что так мало выпало а, Надо что-то дорогое, надо что-то дорогое Пламя, вот кстати, было бы круто Пламя там никому вроде бы в топе не выпадало Мне надеюсь... Ну дракон выпал, но ну, дракон не окупает Хотя 11, заговор дешевый, 17 баксов Так, давай еще, давай поштучно попробуем Ну типа поштучно Три кейса откроем Ну блин, Дигл кейс, типа ласт дроп неплохо Вот ласт дроп хорошо дал Ну я не знаю, сейчас как нам будет сыпаться с этой всей стороны Директива нам будет сыпаться Кейс дроп, ну что это? Раньше выдавал, раньше выдавал Хорошо, что случилось? Что случилось? У нас моржа минус деньги Такого, Такая моржа не должна быть Нага, кстати, наг нормально Нага нормально, нага опять нас не окупает Но что-то не то пока идет Что-то не то, нужно больше золота, нужно больше дропа Ну давай, давай, давай Так, пролетает у нас крутой достаточно Дигл, еще один пилот, бля, хорошо! Это хорошо, это 44 бакса Это мы оставим а может, кстати, на розыгрыш отправим, посмотрим Ну ладно, хоть что-то годное выпало и хорошо Есть, кстати, блин, есть дорогие кейсы, 160 баксов И ребята открыли их уже, я не знаю, забугорные, ребят, не забугорные Пишите, кстати, что думаете по поводу сайта Мне реально важ, важно ваше мнение, ну, типа, открывать дальше, не открывать Ну, 70 центов, халява, круто Сейчас ревку человек себе сразу начнет качать Ну да, все как обычно Так, неплохо, калаш выпал, но он, опять же, недорогой 13 баксов А подожди, а сколько мы потратили? Давай-ка мы калаш тоже оставим, Сколько мы потратили? 51. Ладно. Не есть. Хорошо. Один кейс давай лбанем. 17 долларов стоит один прокрут. Дроп был 55 самый топовый. Ну блин. Ну, ну давай. что то хорошее. ой ой ой ой, ой, ой, ой, ой Это хорошо. Это гуд. Это гуд, это 27 баксов. Давай мы сделаем следующим образом мой профиль. Продадим Калашек за 13 долларов. Так, у нас есть авики, есть дигл. Надо проверить, как тут работают выводы. будет мемы, если они тут вообще не работают. Скин клоун. Что это такое? 32 доллара, понятно. Короче, мы можем, в принципе, три кейса открыть. Давай. Почему нет? Почему нет? 32 бакса выпадало, нам сейчас 50, надеюсь, выпадет. Кейс недорогой и выдает в принципе, ну, вот так и выдает. МККЛ тоже 19 баксов. Мы ушли в ноль. Ладно, в принципе, неплохо, хотя бы не в минус. Слушай, хочу. 35 баксов, блин, я хочу, я хочу. Ну, ладно, не будем. Дорого, у нас full балику летит. Кстати, интересно, ножевой кейс, он стоит почему-то 35 долларов. А, понятно, это типа изи-нож. Я понял, вот своеобразный изи-нож. Ну, кстати, ножи дропаются вроде бы. Кейсы, кстати, отрисованы необычно. реально. А, это... Это что это? Мультикейс. Это типа того, знаешь, как было на ГГДроп. То есть, э, выбираешь ячейку, можешь выбрать все. В принципе, можем сейчас все ячейки выбрать вообще, вообще без проблем. Но это типа как на ГГДроп раньше. Было один кейс, можно там несколько раз. Кстати, состав кейса, все понятно. А если я нажму продать все предметы... Подожди, мои предметы. Почему? Продать все предметы. А, вот, с кейса. Все, понял. Короче, можно сразу, не выходя, грубо говоря, от кассы. 13 баксов, кстати, дропнулось. Продать все скины. Удобно. 8 долларов, неплохо. Слушай, ну вот мультикейс вроде бы как выдает. Вот вроде бы как выдает, но, но как непонятно Ну вот удобно, что можно сразу все скины продать Вот это реально удобно Тут не соврешь Но по шансам пока, блин, но мы в минусе по... Подождите, да сейчас посчитаем Во, в апгрейды удобно 44 получается, 71 бакс здесь что-то я, по-моему, насчитал, да? Да, 71 бакс. Короче, сотка, пока минус 50 долларов. Надо посмотреть, как работают апгрейды. Была вапа, давай мы ее сделаем из нее. Ну, допустим, сколько? Два. over. Кстати, меняются стороны, как на этом, на КСКрафт, uh, по-моему, сайт называется. Да-да-да-да, КСКрафт. -да -да -да -да, или подожди, кс, кс крафт вроде что-то типа того, но апгрейд зашел ладно, причем сторона вот эта классная, но я знаю, что от этого не меняется суть, типа выиграешь, ты проиграешь от стороны, но блин, ну прикольно, что можно менять сторону, Она, кстати заходит, я думаю, сейчас будет слив, ну ладно, давай рискнем сколько может апгрейдов зайти прикинь, сейчас до сотки, но конечно не дойдем Она, наверное, прямо сейчас нас сольет, да, окей тут шансы читаем, это, это я уже проходил, это я понимаю, как все работает стар кейс, кстати, 7 баксов, Нифига, 200 долларов выпадало. Ну давай, 7 долларов, может нам что-то годная дропница. Даже двадцатка было бы хорошо. Но ну, главное что-то, чтобы не в минус. Понятно, до свидания. Картель. А вот, блин, картель нет. Это минусовая, да, тема? Хотя нет, смотри, даже небольшой плюс есть, неплохо. 30 баксов остается Блин, можно рискнуть и самый дорогой кейс открыть. Ну, который мы можем себе позволить, я имею в виду с 35 долларов. Ой, бля, вот это шлак. Вот это шлак Хорошо, если мы выберем, допустим, три кейса Хватит? Да, вообще целиком полностью можем Можем себе позволить Поэтому, ну давай, давай что-нибудь красное Доплер, кстати, пролетел Ну понятно, доплер выбить это что-то нереальное Авапа вапа неплохо, эмка неплохо а тут 19 баксов. Потратили мы 21. Не так сильно. Не так сильно. Не так сильно в минус. Но хочется и в плюс. Хочется все-таки и, и, и два фомаса. Хотя, подожди, нет. Water элемент Бля, но ну, опять же, кал. Еще три кейса, 21 доллар. Блин, просто рассчитываем на какой-то прям крутой окуп. Хотелось бы все-таки до 200 хотя бы выбить. Но... Бля, ну тут 13 долларов. Короче, 15 остается. Блин, ну выводить не. Мы выведем, посмотрим, как работает в в принципе, вывод. 8 баксов, 2, допустим, Sony кейса. Ну вот, честно, сейчас я уже почему-то, ну, не знаю, я мало верю, что что-то выпадет, потому что низкий балик, я к такому не привык. Низкий, ну, маленький балика нет. 7.30 выпало, окей, понял, 2 кейса, минус 30 центов. Ну, блин, ну, типа, нужен, нужна какая-то м -ка хотя бы. Вот м было бы круто, но что же, неплохо. Кстати, вот эту эмочку тоже можно розыгрыш вывести, она 3 бакса всего стоит, но пусть будет, почему нет. У нас там 8 долларов остается. А в теории, это один вот этот звездный кейс же же написано шансы, это все понятно. Блин, но ну, давай попробуем. Давай попробуем. 20 долларов выпадет. Будет круто да, через пробел. Неплохо, кстати, а тут неплохо По итогам у нас есть десяточка, у нас есть 54 81 бакс В целом попробуем сейчас все это вывести Если мне придет, я это все разыграю Сейчас будем пробовать Так, смотрим, как работает вывод Нажимаем отправить You have 5 минус получить Так, окей, вроде бы как ушло Что нам еще выпало? Мочка, мочка тоже отправить Получить Удобно, кстати, можно несколько скинов за раз выводить, это удобно, потому что сейчас не все сайты эти могут похвастаться Отправить, получить, хорошо, я просто не знаю, я нажимаю отправить и получить, а по факту придет ну или нет, я без понятия Так, апгрейд, слушай, ну вывелить смотрим, приходит рейд или нет, я даже сейчас время засеку Сейчас 19.58, чекаем через сколько придет Пришел вот такой трейд М-ка больше недоступна для обмена, ждем А, М-ка недоступна, потому что она моментом принялась Но М-ка пришла за, блин, вот сейчас 59 За минуту, короче, фактически -э моментально Других трейдов, а, ну опять же Дигл, я так понимаю, тоже моментом принялся Да, Дигл тоже моментом уже 2700 Ну слушай, не, ну приходит Че, врать, в принципе, приходит То есть здесь ребята обновили дизайн, но все как было, я так думаю, что, наверное, так и осталось Ребята не скам, в теории, можете с халявы попробовать, вдруг действительно чего вы Выпадет. Опять же, у меня там ревка, ну, мне плюс халявные деньги, это, конечно, круто. Вообще, прикольная тема, типа, запустить рубрику проверки старых сайтов, на которых я открывал. Если интересно, блин, ну, поддержи лайком, в любом случае, ты еще и в конкурсе поучаствуешь. Короче, пиши рандомный комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал, через недельку подведу итоги, ну, и раздам один человек, один вот этот вот приз. Сделаю все это в каком-то ролике, вставочку, поэтому ножик, конечно, разыгрывать не буду, простите меня, сейчас ждем других скинов. Кстати, вот здесь все интересно выглядит. Я только сейчас увидел. Смотри, пилот айтем тебе отправлен. Эээ, эмка, айтем отправлен. Насчет глока он еще не отправлен, видимо. И вот эта тема еще не отправлена. Кстати, языки есть все. Прикольно. 0 кейсов создано. Ну вот что интересно, я так понимаю, что скоро, прям уже скоро-скоро будет раздел создать свой кейс, потому что в профиле уже есть специально заточенная клавиша. Здесь еще каминг -сун. Ну, короче, ждем. В принципе, можно пооткрывать. Прикольно. Необычно, как минимум. но ну, а два айтема еще не пришли и ждем если что запишем разоблачение так сейчас еще в неонуар пришел 1700 но э, третий скин пока что еще ждем короче по итогу уже на розыгрышемка Дигл Пилот и АВП Неон Нуар. Три скина, сейчас еще будет четвертый и будет шикардос, будем разыгрывать. В общем, ребят, я сейчас вообще ушел из дома, по итогу у меня все автоматически принялось. Статреклок 18 дух воды, либо водяной Неон Нуар за 1700, Пилот Дигл за 2700 и эмочка за 200 рублей безлюдный космос. Все это я разыграю между вами. Теми людьми, кто подпишется на канал, поставит колокольчик, лайкнет и прокомментирует данный ролик. Будет 4 победителя, через недельку подведем итоги, поэтому пиши может про спамьте очень важно короче итоги будут кто хочет скины пишите комментарии и, и подписывайтесь на канал на этом все с вами был человек всем еще раз спасибо и всем пока